Дорогие друзья, это честный рекламный ролик. Наша политика стоит в том, что мы нормальные математические видео рекламой не перебиваем. Но при этом мы хотим поблагодарить тех людей и те организации, за счет которых существует наш канал, поддерживается и продолжает, так сказать, свою деятельность. Прежде всего, спасибо всем нашим патронам. Благодаря вам записываются Видосы высокого уровня, снимаются студии, техника. Мы можем это все монтировать и выкладывать, и все это видят. Спасибо каждому из вас. Во вторую очередь я хочу поблагодарить такую организацию, как Дети и наука. Это такой фонд, который занимается записью моих 100 уроков математики в фантастическом качестве. Записи 100 уроков математики производятся на их канал, а не на наш но это все равно, это моя математика, которую я всем рекомендую. Они сделали конспекты, они сделали упражнения, все это на стеклянной доске, все это останется на века для потомков. И более того, недавно был получен президентский грант на 11-20 ролик. И пользуясь случаем, хочу каждого из вас попросить нажать на каждую из кнопочек ниже в описании, просмотрев каждый из роликов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, потому что по условиям гранта нам нужно набрать очень много просмотров. Опа, а это что такое? Такой стул, да? Блин, вот это стул, О! О! хе-хе-хе, смотрите какой стул, как в седле сидишь, да, вот так вот, А, спина ровная, да? Гипонинамии нет, можно прям танцевать, как будто я лекцию читаю, можно прям сидеть ее читать. Мысли сразу в голову лезут, кровообращение улучшается. Вот такой вот классный стул от компании Magmas, который тоже является нашими спонсорами, друзьями и меценатами. Кухня на районе наш спонсор. Кухня на районе это быстрая и бесплатная доставка еды. Причем неважно, сколько стоит ваш заказ, даже если он очень дешевый. Наборы еды на весь день, 5 блюд, 492 рубля. Но если вы большой гурман и хотите еще больше разных блюд, то 742 рубля за какие-то сложные рецепты. Ну вот, кстати, задача сразу по математике. Если у вас 5 блюд, и каждое блюдо можно выбрать четырьмя разными способами, сколькими способами вы можете себе набрать комбинацию из 5 блюд? Решайте. Кроме того, по промокоду маткульт вы получите 300 бонусных рублей. Ну, не то, что вы прям можете взять, там, 300 рублей заплатить и ровно бонусными рублями. Вы можете оплатить до 50% вашего заказа этими бонусными рублями. Вот так. Так что прошу любить и жаловать. Кухня на районе. О. Смузи. Салатики. О, суп! Вот он суп. Вот, без супа жизни нет. Рис с чем-то. Тут тоже еда. Пицца что ли это пицца да еще чаи. с имбирен приятного аппетита друзья